Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем продолжать наши с вами магические приключения. Ну что, ребята, поехали? <связывая> Ребята, в прошлой серии мы с вами остановились на том, как мы с вами приручили замечательного огненного дракона, если кто не видел прошлую серию, обязательно посмотрите, это уже 13 серия, вы по-прежнему держитесь просто, э, как-то, как не знаю как кто, но просто держитесь, вот, много лайков, много просмотров, много комментариев, много от вас поддержки, э, какой-то, не знаю, активности... Под, этой, под этим летсплеем, поэтому я продолжаю его записывать для вас. Special for uh, you. Вот, и вне серии... Ну, как вне серии? Серия, которая записалась с отвратительным звуком. Мы-то с вами сразились с uh, исушителем. А также вне серии я сделал подземную лабораторию. Изучил пару вещей из Томкрафта. Но они незначительные. Ну, они все равно нужны. Вот, смотрите, я уже тут uh, сконструировал такой мини-маяк. Он неполный, конечно же. Вот, а еще смотрите, я вам сейчас такой прикольный. <свист> <свист> Приколем бы хотел показать, а тут это хоррор. <свист> <свист> Главное не взорвись. Видите, он тут летал, потому что здесь я сделал магический подъемник. А только вот как он сюда, <свист> проник, я сам не знаю. <свист> <свист> вот, а здесь у нас должна быть лаборатория. Вот здесь я уже все обустроил. Тут у нас немного осталось вещей. А Также здесь я что-то... А, это еще один магический подъемник, мне надо было как бы сюда палку засунуть И что? А, там другие кристаллы нужны были Вот, а у меня просто одного кристалла не хватило, вот и все Так, ладно, тогда я вне серии еще один сделал, чтобы здесь можно было нормально так подниматься вот, э, как бы в этой серии мы с вами потихоньку, помаленьку будем продолжать изучать Таумкрафт. Также сразимся с... А, м, кем там? С кем можно сразиться-то там? Ну, вообще, в принципе, полетать, посмотреть на мир. Чё, как, где, кого, когда. Также, ребят. <клёх> вне серии мы м, с Люшей <клёх> решили <клёх> пойти <клёх> против ACP. Так вот. Эта серия на ваших экранах не выйдет, потому что мы ее не дозаписали. Тем более у нас какие-то SCP были залаганными. Твою мать, он один до сих пор там стоит. Вот, я предлагаю нам настройки. Мирная. Они на мирных? Не этого это что ли? Я боюсь, мне страшно. Вон bon, они там две штуки стоят. А, это собака Илюша, кстати. <свот> вот, и в принципе, в принципе, мы можем сами попробовать их, а, как бы, а, через геймотку, короче, попробовать и грохнуть. Но я не знаю, получится у нас или нет, потому что... <свот> Твою мать! Игра свернулась! Это! Вш, давай обратно, ёбанэ! Господи, <свот> у меня игра свернулась. <свот> Так, этот, нам надо это открыть для сети, а также э, этот в банку писать. потому что они мне максимально не нравятся, вы их не убьем, у них вон 9 с лишним тысяч хп. <соценно> Твою мать! А чё, они перестали лагать что ли? Как их убрать отсюда? Им по нему дамаг вообще не наносится Понимаете, они, они снесут меня с первого же удара, я вам отвечаю Мы уже пробовали просто Они перестали быть логучими А чё вы это, давайте я тогда difficult поставлю сейчас Ээээ... Uh, difficulty um, Peaceful Чё вам надо? По ним дамаг не проходит, представляешь? Их, короче, надо, знаете, загнать в этот, в ловушку. Сейчас мы с вами тут соорудим прям в геймотке, потому что они мне максимально не нравятся, эти две хрени. Так, одного загнали, сейчас второго тоже загоним. И мы их так... Чего? Они что, могут вот так тоже? Ну, сейчас мы их тут... Не вылезешь, теперь, мразь. А что второй? Ты, ты второй, это. Давай-ка это сюда, ко мне, к ноге. Блин, надо яму побольше сделать, это а он не помещается. А, нет, поместился вот. Так, смотри, сейчас мы с вами тут закрываемся. Ты как вылестать отсюда? Э, обратно давай. Твою мать, да ты залазь сюда! А он, кстати, быстрый очень. Лучше бы мы не, его вообще не спавнили. Серьезно. Они, кажется, перестали быть логучими. Они на писку даже не пропадают. Подождите, у них там что у них там у них там есть способ сбежать? Ну, а они не пролезут. Ага. Так ты это? давай к нему. Что тут тут карусель, блин, устроил? Ой. А ты типа их ударишь, а они тэпаются, что ли? Я не понял. Так одного загнали, сейчас второго тоже надо будет. Давай, кису, иди ко мне. Ну, ёбаная, ну. <смех> Давай, сюда. Иди ко мне. Твою мать, сейчас знаешь. Вот так, да-да, супер просто. Сейчас мы их тут закроем. И давайте попробуем залить их лавой, короче. Сейчас, емод 0. У меня есть лава? У меня нет лавы. Так, все, мы их закрыли. В принципе, нормально. Если вдруг вылезут, пропишем геймод. Но я, в общем, посмотрю, как их можно будет убрать. Я не знаю, как их убрать. Типа, они даже на писпл не уходят. Вот. Но я так-то сюда за блоками чисто пришел. Чтоб были. <laughs> вот. И я надеюсь, то, что они не смогут вылезти оттуда. Кстати, вот эти вот блоки разобрать можно будет? Типа, опа. А, нет, нельзя. Тогда мы их не собираем. Это не выгода. Это невыгодно, но... не кажется, или они вылезли? Господи, у меня собака у Илюши, которая... Она меня пугает. Что-то как-то. Просто у нас железа очень мало, поэтому я сейчас разбираю их коробки. Тем более, а чё бы нет? Им-то зачем? Все равно они, вон, похоронены заживо, блин, какие-то. Надо будет еще там крышу раздолбать, кстати. А то, ну что это? Типа блоки есть, а ими никто не пользуется. Меня мышь сейчас так напугала, вы бы знали. Мама, дорогая, мне казалось, я уже сдохну. Ну на, теперь уходим отсюда к чертовой матери. Куда подальше? Только не сюда. Это просто кошмар, это трэш. Я больше никогда с ними не буду иметь дело. Ни с одним мобом из, из ACP Craft. Пока не узнаю о нем полную информацию. Вот просто, досконально, Пока не узнаю, какие у него способности, что он делает. Пропадает он на писпул или нет. Кстати, надо будет настройки а, Easy поставить. Сейчас еще через консоль поставлю. Не работает на версии... Дрэжин. Uh, Difficult Easy. Все отлично. У нас теперь есть куча просто железных этих. Ну, чисто мы можем их так. Если у нас железо закончится, по павнить. Ну, типа, ну... Они, они ж не пользуются этим железом. Зачем им? Правильно? Правильно. Так, ну, я думаю, мы сейчас с вами пропишем себе кил потому что нам надо возвращаться домой и изучать новые предметы из Таумкрафта, чтобы чтобы поскорее закончить этот летсплей потому что скорее всего тут будет 30 серий как минимум понимаете это самый длинный плейлист за всю историю моего канала до этого никогда не было ни одного э, как бы летсплея длиннее блин э, Восьми серий. Уже тринадцатая серия. А мы с вами до сих пор, не знаю, на каких-то стартовых уровнях. Вот у меня в рюкзаке, кстати, должен быть Тао Маникон, который нам помогает. <coughs> вот я хочу сейчас изучить. А что я хочу сейчас изучить? Я хочу сейчас изучить, наверное. Хотя сумку для набалдашников, это все. Это все можно будет потом изучить, в принципе, нормально. Так, пока что я могу тут только в алхимии поизучать разных хреней. Вот в изобретениях тоже магическое ухо, зловещий камень. Кстати, давайте попробуем. Или не стоит, или еще рано. Рановато, наверное. Магическая термоядерная реакция. Давайте ее попробуем изучить, я просто не знаю, что это такое. Так, нам нужна вот эта вот чернилица. Также нам нужна бумага. Кстати, надо будет сюда при притащить бумаги. А, нужное количество. Вот. И получается, сейчас мы с вами все быстро-быстро, прям все. Вот так. Раз, два, 15, 16 сделаем. Ну, в общем, смотрите. Наполнение вот это берем. Также берем. Что я сделал? Твою мать, я, я не хотел брать магическое ухо. Ну ладно. Так уж и быть. Так, давайте вниз. Ты, ты, ты, ты, ты, ты жирный, что ли, не пролазишь? <coughs> Ребят, извините, я до сих пор болею. Не могу никак выздороветь, просто... Вот. Наполнение магией. Итак, начинаем наши колдовские эти штучки мдручки О, смотрите-ка. Вот это очень легко. То есть, смотрите, нам надо будет... Вот инструментом побольше. Вот, дальше. Ты у нас сделаешься из орда. Орда. Вот так. Вот так вот. Вот. И теперь нам надо будет соединить приконтать ее. И что это? Фабрико. А, Приконтать у нас делается из-за вакуса. Вакуса же, да, правильно читается. Ну да, вакус и пердитё. А, потенция, господи. А чё у нас пердите тогда? Ну ладно, лучше заткнусь. Лучше не буду как бы эм, иметь ваш мозг, так скажем. Так, вакус-то у нас делаешься. а, -а, -а. Так, и еще одна потенция. Вуаля! Наполнение предметов <coughs> магии выполнено. Сейчас мы с вами... Вау! Ой! Нифига я зарал. Это так. Блин, это... А... Я хочу себе кирку огня. Это очень прикольная вещь. Она как эм, огненная кирка из за мода Этот... Э, Twilight Forest. Вроде она так называется, она делается из а, огненных слитков, которые можно сделать с помощью крови, гидры и обычных железных слитков. Также нам нужен будет а, стержень ифрита. Вот здесь уже должен быть, знаете, такой алтарь магический, который мы сами вами наружу построим, я не знаю, когда я это сделаю. Но, скорее всего, это будет вне серии, ибо на серии это будет очень-очень-очень и очень долго. Магический верстак, вот как этот алтарь будет называться. Ну что, сейчас начнем чтение. Угу, потом расскажете, мне там пересказ, все такое. Ай, у меня палец хрустнул. <coughs> Твою мать, это столько читать надо. А, тут прям сразу можно будет, смотри смотрите, построить все. Твою мать, знаете, что нам сейчас надо делать? Нам надо сделать магический жир. Потому что из них можно будет сделать белые свечки. Но мы, конечно, не белые будем делать, а красные. Хотя можно и голубые. Да вообще, зеленые свечки есть тут? В церковь поставим. Вот, кстати, а, это пузырек с эссенцией. С эссенцией. А где этот а вот перегонный куб, все такое. Вот это вот это все трубы, которые надо будет делать, чтобы выкачивать эссенцию. Там еще адская печь вроде нужна, я уже не помню. Вот, но это все крафтится очень очень долго и дорого. Эм, я не могу найти ничего, где свечки. А вот тут есть лаймовые свечки. Твою мать! Мы сделаем лаймовые свечки. Так, начинаем тогда. Смотрите, чтобы нам сделать этот алтарь, нам нужны вот такие вот камушки. Сейчас я их найду, базовая информация. Нет, это не базовая информация, я вас обманул. Это изобретение. Вот, вот такие вот магические камни нам нужны. Это любой кристалл и камни вокруг него. И мы получаем 9 камней. Это очень круто, потому что, блин. А, я уже давно хочу начать этим заниматься. Я давно хочу, хочу построить алтарь. Где-нибудь. Вот здесь, например. Или, ну, вот, ну, я так понимаю, вот примерно где-то здесь у нас и будет стоять этот алтарь. Но я хотел его куда-нибудь туда засунуть. Там еще, ну, с другой стороны, потому что тут тоже есть место. Вот, но, блин, я даже не знаю Нам надо будет, наверное, тигель тоже перенести уже А то он задолбался, наверное, тут уже стоять Ну, в общем, я буду поменьше сейчас разговаривать Кстати, тут железо заспавни... О, заспавнилось Заспавнилось, само по себе заспавнилось у меня в печке, капец Ну, в смысле, железо переплавилось Ой Вот, и сейчас мы с вами найдем Так, у меня должен быть камень У меня должен быть камень, он у меня оставался, я это помню или нет? Кажется, его нет. Украли. Ам, ну тогда мы просто сейчас с вами переплавим весь камень. У меня тем более вот такая вот апопенная вот такая вот печка. Прям вообще просто как по заказу. Так, раз, два, три, четыре, пять, <сех> шесть, семь. Упс, конфуз вышел. Извините. Тут просто до этого озера было. <сех> два, три, четыре пять шесть семь два три четыре пять шесть семь два три четыре пять шесть ну все семь все семь сейчас мы с вами вот это вот тоже тут все э -э вскроем так скажем надо было тут кстати реально все застроить это а что-то я не подумал так но в следующий раз подумаю хорошенько так, смотрите, я видел то, что там по бокам вот, вот так, вот так. Так, вот так. Так, дальше. Вот здесь у нас вот так. Вот здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так. Вот, а дальше вот так вот все застроено. Вот я так понял. Твою мать, я что-то неправильно поставил тут. Ну, это как-то вот так выглядит. Сейчас сравним. Нормально, ненормально? Нам надо будет сделать алтарь. Твою мать, сколько булыжника надо потратить? Это сколько надо будет кристаллов потратить? Мама дорогая. Если я эти цифры озвучу, у вас, наверное, челюсть этот отвалится, как у меня сейчас глаза на лоб полезли. А, ладно, пускай. Запустим стиралку, тем более там вода мыльная до сих пор. Вот, и сейчас мы сами сделаем еще. Стоп, а, вот они, вот они мои малютки. Вот я уже испугался, думал, куда все пропало, куда все делать. Также нам надо будет сделать там этот пьедесталы. Блин, у меня только получается. А, их четыре получается. Это отлично. Так, давайте тогда мы сейчас с вами вот так <coughs> здесь все сделаем. Вау, здесь все сделаем. Удивляется. Так, два, три, четыре. Вот, четыре. Вот этих вот. <свечес> <свечес> <свечес> пьедестала, Вот, а еще там... А, вот тут есть инструкция. Дополнительная. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас я кое-что чекну. Твою мать! Так, смотрите, нам нужно будет вот здесь по центру поставить еще один рунический алтарь. О, как заговорил, да? По-научному. Ну, как научный? Нет, нихера не научное, это скорее фантастика. Фэнтези. Так, вот у нас здесь есть теперь достаточно. Вот, нам надо будет сделать с вами еще один магический алтарь. Вот нам надо будет еще сами взять магическую матрицу, так это я выкину пожалуй. Как делается магическая матрица? А, а, -а! а у меня есть хотя бы, а, -а, а вот есть, слава богу, мама дорогая. Как мне повезло, как ты делаешься? Ага, понял, все, все, все, я запомнил. <PP> Кажется, так тебя мне уже жалко, поэтому. Огненный кристалл идет в бой. Нифига, ну, крафтится, блин. <coughs> Тогда, смотрите, сейчас мы с вами а, выкинем, что мы с выкинем. Давайте для начала опустошим все от а, березы, от палок, от говна, от янтаря и всего этого прочего, потому что сейчас мы с вами пойдем на поиски. А, нам нужен один магический, этот верстак. Ой, как он там называется -то? не помню уже. Так, сейчас мы с вами поставим. все как надо, я запомнил. А, там еще магические кирпичи нужны. Это магический кирпичи, да? Вот, четыре штуки как раз. Смотрите, ставим вот здесь по центру алтарь. Так, не ты. Ставим вот так. Магические кирпичи. И вот здесь. Вот обычные вот эти вот. И ставим вот так матрицу. А теперь осталось только по ней кликнуть. А, волшебной палочкой, но у нас она должна быть полная, полностью это 50. У нас только Аква 50. Поэтому сейчас мы с вами пойдем на поиски <coughs> узлов ауры. Стиралка работает хорошо просто. Не зря я ее делал. Кстати, она там помыла. О, она починила. Починила все. Просто красотка. Ведьма! Это мой алтарь! Пошла нахер! Шалава! Чмо! оборзела! Ты не в тот летсплей, блин, пришла. Что ж вас тут так <смех> много? Со всех сторон лезут и лезут. Ёбанное, я скоро забор поставлю здесь. серьезно, Ограждение какое-нибудь. От этих монстров. Или же весь... Мир. Ну как, не весь мир. Это я преувеличиваю уже. Всю территорию освещу. Вокруг дома. чтобы вы ко мне не подходили, мрази. Это ведьма меня медлительно с... кинула, сука. <смех> так, нам нужны свечи. Ароматические. <смех> Ладно, на самом деле нам надо будет сейчас стыкнуть, вот так. Вау! Вау! Офигеть! А прикольно выглядит! Кто мне стреляет? Это шик. Это, ш... Это просто моя перфекта. Это откуда-то отсюда. Или не отсюда? Да похер вообще. Вот, сейчас мы с вами сделаем, а, как бы, магический жир и из него уже сделаем свечки. Делаем свечки еще. <смех> а, просто почему я решил ассоциировать, э, как бы цвет зеленый, вот этот вот. Именно с э... этим. С фиолетовым, блин, с магическим цветом, моим любимым. Да, просто кто не знает, мой любимый цвет фиолетовый. Во, но ну это уже другое дело Просто капец, это... Вот это уже реально выглядит круто Вот это мне реально уже нравится Знаете, такое мистическое место Вот, и здесь мы с вами будем крафтить разные очень интересные вещи Там, например, вот это можно будет скрафтить Там еще, я помню, должны быть какие-то броня тоже должна быть Там ботинки скорости, Ботинки, полеты, ну и еще все такое. Честно, я в этом всем не разбираюсь, но все равно, давайте-ка мы сами пойдем в тень, а то меня как-то за засвечивает. <coughs> в общем-то, я думаю, то, что на этом я буду уже сами заканчивать на фоне своего красного офигенного огненного дракона, который меня... <coughs> сквозь которого можно пройти. Это, знаете, как призрачный, короче. Вот, ну, я думаю, вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Сашари. Всем удачи, всем пока.